Всем привет, меня зовут Макс Риск, но обновление рутубы заходим на аналитику и видим раздел время просмотров подписчики. Их давай все же. А я говорил, говорил проверка записи. Давай, записи. Смотрим, друзья, с вами. М -м -м -м. Еще лучше, да, когда я заходил как нам показать всего своего просмотров а теперь давай за 28 дней. Теперь я могу узнать. Вот я даже делал ролик, тут выгрузил. три просмотра набрал. А мне интересно аналитика тут есть Нет, тут аналитик не тут еще ни не набави технологии интернет тематик я понял заходим в аналитику вот хочется просмотр за последний месяц 28 дней да вроде бы ну, вроде пи три 1300 просмотров если мы выберем за все за 2021 то увидим скачок да, раньше было это мало но вроде сколько всего 2414 и подожди за период все время а не правда было 2414 окей а, да. okay. 31 марта я начал 2021 но это не точно а вот 20 апреля все время вот время просмотра начало мне вот я посмотрю аналитику вот даже сколько -то, не только не понимаю я же раньше начал июнь 1222 количество просмотров то есть сейчас друзья рекомендуется входить потому что как мы видим прям до тысячи дошло два раза больше это хорошо видно статистику вот и тут меня вообще тут, наверное, не смотрел, но потом уже начинаем благодаря этим просмотром так мы тоже вроде бы только тут побольше тут поменьше как-то не, не, не разнообразие как мы берем за последний месяц так можно по-быстрому его слушайте угу. видите когда шло до нуля он так будет наверное всегда возможно сегодня не засчитали за 30 дней, за 30 число 36 просмотров. Да, но должно тут считаться, Тут, тут ровно. А это 31. Тут а, да, наоборот, как тут должно быть время просмотра. Меня смотрели уже и тут и тут. В общем, смотрят. Отлично. Что тут еще есть? Количество подписчиков. Но они как-то не засчитывают подписчиков 6 видео отображается видео сколько просмотр мне интересно но когда мы заходим лично когда мы заходим вот в вкладку видео тут уже есть инструкция повыше но нестабильная включая сразу самый популярный а самые старым поддать божение по нашем это было по, по просмотрам или как что то я а, да, по просмотрам окей четвертый меня занимает биткоин это по, -по, -по, -по, по просмотрам но не точные, потому что не все эти ролики я помню, по типа нанеске смотрим, то они все ролики добавили вот 8 просмотров, 9 просмотров их там нет посмотрим наверное. 8 прос. Ну что ж, такого нет. Тут, тут, ладно, все. Дальше мы смотрим аналитику. С глубина просмотра в ноль. Уникальные за эти А, сколько смотрит. Средний день из просмотра и просмотры. Куда меня то сейчас перетерли? мои ну, где-где нажимаем в будущем, думаю, добавят. А еще кладка монетизация. Там что же интересно. Вот, смотрим, смотрим. Ну, со втором день прошло. Буквально задержка 3 дня. На типа, конечно, быстрее. А тут задержка 3 дня. Может потому что на просмотров? Ну, а тут было два просмотра. Ну, на листике смотрели сами. Так, он заметил. Точно да, она может как-то повыше да, точно. Нажать. Ну, что мне, что про моим подписчикам, людям обычно нравится. Я понял. Роблоксом, да, классным систииком. Ой, ну еще немножко так подлаги вот выбивают посмотрим еще длительность хочу точно узнать по просмотрам тоже хотелось бы нажмем брать одно и то и то но нам груд тут не разрешают это сделать уже время вот этих просмотров чем тут он там -то. вот тоже там прикольно когда это будет столько роликов то в принципе дам нет, не обновилось. Или обновилось. 15 просмотров. 15 просмотров. Возможно, это с рутуба смотрят. А там все, даже зрители обычные, которые не зарегистрировались в рутубе. Оказывается так. То есть у меня вообще на смотрят. Муж не умеет зарегистрироваться. Ладно, средневзвешенным просмотром, глубина просмотром, это 100 процентов не смотрю. Сто это классно. Один, значит, вообще одну секунду посмотрел. стоп просмотров. GTA. О -о -о. друзья, подписчики либо смотрят GTA. Вау. Жаль, что я сейчас в аналитику сейчас вот просто не могу войти. Ой, это вот уже не работает. А -а -а аналитику в 3 гт это сейчас просто тренд вау и смотрели до конца не может быть такой может нетик помнить гт из поиска вот если он есть вот такой блин ах, кстати он нашел это от 3 лица тут то же самое блин тут нет аналитики и теперь тоже важный вопрос про монетизацию и про можно мне найти как-то на рутубе будет тоже интересно вот, набрать 5000 просмотров. То есть кто нуждается автором. Я хочу стать тоже первым. Так, пишем я Хотелось бы узнать. Я.. Не я. Так, интересно, интересно. То что за этот канал популярный? Он не он создавал, он, скорее всего, кого-то купил он страницы ему на автомате это сделать получает какую-то комиссию нет я тут я не вижу возможно из этого обновления не выдвинул средний да проблема одна вышла. средний с просмотром желательно время посмотрел ну сейчас монетизация вот что смотрят все зрители они зрители посмотрели 44 минуты вау круто часовой ролик экспериментировал на Ютубе и тут решил экспериментировать дату создания 10 ну, ну, уже половину любит смотреть брау роблокс угу. еще на то есть они уже различные магна сейчас вот тоже там вообще прокачаны а как насчет биткоин хочу по биткоин что нибудь ну ладно ну, вывод такой что мне желательно снимать то что я раньше снимал или просто выпустил ролик, который я сохранил у тоннного нам уникальных зрителей те люди кто смотрел до конца вообще до 100 процентов один один классный мужчина один мужик. вот 13 это крутая цифра два чека не досмотрели а 13 досмотрели Брутубе. Значит, Roblox. Ну, окей. Я тебе помню, но вам все прикиньте. Вот вам гайд, кто смотрит до конца ролики. Вот, 6-6. Тоже Roblox. даже другой, то, что другой? то что одно и то же, честно. Одно и тоже. кто-то отстает. Не все видеоролики снимать в вот, да. Это стабильно зона, стабильно, всем за просмотром Max страница канала, тот, когда мне пойдет уже паспорт, там, придется, подумать можно. и именно коммуницизация там нужна, вот, привилежку нужно заменить, и шапку, мне есть как раз, пока ты не манула, на канале, потому что мне это не нравится а на сервере доната, я указывал из этого раз скорее всего не упала и выросла я не указываю чтобы как-то подняться в топ прийти на канал для просмотра всем okay. за просмотр смотрю макс риск всем удачи пока по реклама. рекламы можете разрешить или закрепить рекламу показываться на вашем канале пока